приветствую друзья сегодня поговорим об энергетическом дыхании и э, сразу хочется развить мифы о практиках энергетического дыхания если в инструкциях вас просят визуализировать представлять потоки энергии что-то там чувствовать это не про энергодыхание если а, нужно выполнять физические упражнения, но при этом не дышать, это тоже не является практикой энергодыхания. Энергодыхание – это непосредственно сам процесс дыхания, где задействована ваша дыхательная система. Предлагаю обратиться к природе, потому что дыхание – это наш естественный процесс, который заложен природой. Когда мы бегаем, или когда поднимаемся вверх по лестнице в достаточно хорошем темпе, что происходит с дыханием? Попробуйте ответить сейчас самостоятельно на этот вопрос, вспомните, как это происходит именно у вас. Как правило, мы начинаем дышать часто, еще подключаем дыхание ртом, да, потому что в обычной жизни мы дышим носом, дыхание становится более частым, дыхание становится интенсивным, а, например, если носом, да, или когда мы бегаем, как правило, мы начинаем дышать ртом. Таким образом природа заложила в нас такое дыхание. Как только наше тело испытывает нагрузку, нашим мышцам, нашему телу нужна дополнительная энергия, мы начинаем подключать энергетическое дыхание. И это естественный процесс, который заложен в нас природой. Итак, чем же отличается энергетическое дыхание от нашего обычного в повседневной жизни? В повседневной жизни мы дышим, ну, как правило, через нос здоровое дыхание, и делаем вдох-выдох и небольшую паузу. Если вы сейчас понаблюдаете, то вы заметите, эту маленькую паузу она все-таки есть. В энергетическом дыхании мы дышим без пауз. Это основное правило энергетического дыхания. То есть это дыхание без пауз. Еще его называют связным циркулярным дыханием или круговым. Если вы будете встречать такие где-то понятия, то вы знаете, что это практика энергетического дыхания. Практики энергетического дыхания в свое время произвели настоящий фурор на международной арене дыхательных практик. И вы можете попробовать энергетическое дыхание это практика большого формата на канале Центра энергодыхания. Их достаточно много, они в свободном доступе. На сегодня я хочу с вами поделиться практикой среднего формата. Что это за практика? То есть, это практика небольшая по времени, она займет буквально несколько минут, но вы ее можете использовать в своей повседневной жизни. Если вам нужно наполниться энергией, если у вас не хватает ресурса если вы чувствуете что вам нужно перезарядить свои батарейки или успокоить ум также эта практика отличное дополнение перед медитацией то есть вы дышите э, энергетический душ сегодня мы его будем делать и затем заходите в медитацию друзья обязательно досмотрите это видео до конца потому что в конце я буду давать очень мощную практику энергетического дыхания на каждый день Итак, практика «Энергетический душ». Ее можно назвать одной из самых мощных практик «Антистресс», которая вам поможет в повседневности избавиться от стресса, снять напряжение и перезарядиться. Почему очень важно выполнять практику энергетического дыхания именно в моментах стресса? Потому что важно не загладить стресс, не успокоиться во время стресса, а именно вывести внутреннее напряжение. И вот практика «Энергетический душ» великолепно для этого подходит. Переходим к инструкции а, выполнения практики энергетический душ. Ее можно выполнять сидя или стоя. А, и есть несколько вариантов. Вариант посложнее, вариант попроще. И сейчас я вам покажу несколько примеров. Итак, вариант попроще. Да, выполняем в положении сидя, и руки можно вытягивать вперед. Перед собой можно вытягивать руки не до конца. А, вариант посложнее, когда мы вытягиваем руки вверх. И тоже чуть-чуть э, вариант попроще, когда мы вытягиваем руки, но не до конца. Вы можете выбрать любой комфортный для вас вариант по вытяжению рук. Либо вперед, либо вверх. И можно вытягивать не до конца. То есть не до конца распрямляя руки в локтях. И самый сложный вариант, когда мы вытягиваем руки вверх. Следующий момент. Когда мы вытягиваем руки, мы вытягиваем пальцы рук. Прям важно, чтобы вы их растопыривали в разные стороны, как будто вы зачем-то тянетесь. Наверх или вперед. Когда мы опускаем руки вниз, мы обязательно сжимаем пальцы рук в кулаки. Да, вытягиваем наверх, как будто вы что-то там зацепили наверху, что-то взяли. С выдохом сбросили руки вниз и сжали ладони в кулаки. Наверх зацепили выдох сбросили очень важно соблюдать баланс между напряжением и расслаблением в этой практике наверху мы делаем вдох выдох сбрасываем и расслабляем руки и плечи да то есть не притягиваем руки а именно сбрасываем наверху мы делаем вдох а вниз делаем выдох дыхание через нос также вариант более простой, когда вы вытягиваете руки перед собой. И еще раз повторюсь, что соблюдайте баланс между напряжением и расслаблением. Руки обязательно вниз сбрасываем без лишнего напряжения. Это была демонстрация, предлагая вам сделать сейчас эту практику вместе. Вообще, для своих учеников, которые у меня занимаются, я даю 108 циклов, 108 раз с энергетического душа, но это уже такой более высокий уровень. Для начала будет достаточно 54, но если вдруг вам будет сложно сделать 54, сделайте столько, сколько сможете, но это признак к тому, что есть куда идти дальше, куда развиваться. Стремимся к цифре 108. Ну что, готовы? Поехали. Вытянули руки наверх, можно закрыть глаза, я вам буду считать. А когда вы будете делать эту практику самостоятельно, считайте про себя сами, потому что это дополнительная концентрация вашего внимания. Поехали. Вытянули руки наверх, растопырили пальцы, пальцы рук, делали вдох, с выдохом сбросили раз. Вдох наверх, выдох два. Вдох три. Вдох четыре. Вдох пять. Вдох шесть. Вдох, вытянули пальцы рук семь. Вдох, 8. Вдох, 9. Вдох, 10. Вдох, 1. Вдох носом, 2. Вдох, 3. Вдох, 4. Вдох, 5. Руки в кулаки. Вдох, 6. Вдох, 7. Вдох, 8. Вдох, 9. Вдох, 20. Идем дальше. Вдох, 1. Вдох, 2. Вдох, 3. Молодцы. Вдох, 4. Вдох. 5. Вдох. 6. Вдох. 7. Вдох. Сбросили. 8. Вдох. 9. Вдох. 30. Еще немного. Вдох. 1. Вдох. 2. Вдох. 3. Вдох. 4. Вдох. 5. Баланс напряжения расслабления. 6. Вдох. 7. Вдох. 8. Вдох. 9. Вдох. 10. Сорок еще вдох. Раз. Вдох. Два. Вдох. Три. Вдох. Четыре. Вдох. Пять. Чуть-чуть осталось. Вдох. Шесть. Вдох. Семь. Вдох. Восемь. Сбросили. Вдох. Девять. Вдох. Пятьдесят четыре раза всего. Вдох. Раз. Вдох. Два. Вдох. Три. Вдох 4. Задержали дыхание на выдохе, можно немножко сгруппироваться. Держите столько, сколько вам комфортно, сколько приятно. И по своему первому позыву ко вдоху можете расслабиться. Расслабьте руки, сложите их в удобное положение. И оставайтесь закрытыми глазами. И просто сейчас понаблюдайте, как вы себя чувствуете, как ощущаете. Понаблюдайте за ощущениями в теле. Да, сейчас очень ярко чувствуются плечи, руки. Возможно, вы чувствуете мышцы шеи. И понаблюдайте за состоянием разума. Какие мысли в голове? Сколько их и если они вообще? И как будет комфортно, как вам захочется потихонечку возвращайтесь. Обязательно напишите в комментариях под этим видео, какие ощущения вы испытали после этой практики. Как правило, она дает э, очень ясное, спокойное состояние. В идеале мысли нет вообще. Но если сегодня ваши мысли все равно вас посещали, то есть было какое-то мельтешение мысли, ничего страшного, это дело практики, это все нарабатывается с опытом с практиками дыхания и все равно понаблюдайте да поменялось ваше состояние от первоначального или осталось прежним наверняка поменялось потому что практика достаточно мощная интенсивная и за счет активности с руками дает очень мощное состояние очень мощный эффект я жду ваших комментариев ваших отзывов ваших вопросов под этим видео пишите те практики дыхания, которые вы бы хотели еще изучить, попробовать. Возможно, у вас есть какие-то интересные вопросы, или вы можете поделиться своим личным опытом. Я буду рада всем вашим комментариям, и увидимся в следующем видео. Не забывайте подписаться на канал. Пока!